У обращение в контакт комитета Банка России, меня зовут Анастасия, как вам к вам обращаться? Да, ко мне можете обращаться, Марк. Слышу вас. Да, здравствуйте. А, у меня вот так, к вам такой вопрос а, в данном случае. А, есть же у нас, получается, в банке счета с кодом 810? Угу. Uh -huh. Вот, мне бы хотелось вопрос такой уточнить. А, в данном случае сейчас код 643, как я понял, да, идет? Угу. Да, вот мне такой вопрос. Прихожу в банк, требую переконвертировать валюту, они не хотят конвертировать. Что делать? Обращаться а к ним письменно. На каком основании они вам также должны предоставить письменный ответ, если организация отказывается от предоставления письменного ответа, то в Центральный банк жалобы. Как в Центральный банк жалобы, да? А, ну, они да. По, банк по идее должен совершить конвертацию вот этих кодов валют. Правильно я понимаю? Да, верно. Да, и получается одна к тысяче должна конвертировать. Правильно я понимаю вас? Да, да. Так, хорошо. Такой тогда еще вопрос. А счета есть шестьсот сорок вообще в банках? Ага. Здесь я вам не смогу подсказать. У нас не предоставлен такой информации. Понял, соответственно, банк должен конвертировать валюту в любом случае, просто мне как бы они отказываются, говорят, у нас такой возможности вообще нету, это значит, они, грубо говоря, да. all good, так скажем, да? Да, но они вам должны, вы к ним можете обратить лично, они вам должны предоставить информацию, на каком основании мне предоставляют данную услугу. А, все, я вас услышал, спасибо большое. Спасибо вам, звонок, всего доброго. До свидания.